Здравствуйте, я рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня мы продолжим с вами работу над начатой иконой, которую начатой иконой святителя чудотворца Николы, которую я делаю на бумаге, показываю вам различные упражнения. И это икона, которая выполняется поливинилоцетатной темперой без добавления яичной эмульсии параллельно я снимаю видео где я работаю над такой же иконой только с применением яичной эмульсии и у меня все видео находятся на разных плейлистах так чтобы вам было удобно чтобы вам было удобно Смотреть и работать с теми видео, которые нужны именно вам. Или с поливинилоцетатной темперой, или с натуральной темперой. И сейчас мы приступим. Вот я показываю свою палитру. И здесь те цвета, с которыми я сейчас буду работать для того, чтобы составить санкирь. А отдельное видео я сниму именно на тему работы с санкирию, то есть как вот стоит его применять, не стоит, как именно лучше работать. В одном из видео я говорила, что я не применяю санкирь, но я имела в виду больше не то, что я вообще не применяю санкирь, а именно, что я не применяю санкирь в том виде, как обычно, это делают многие иконописцы, и они вот такой краской темной прокрашивают всю икону. Ну вот красную краску в санкир можно и не добавлять, если вы работаете с какой-то такой теплой коричневой или охра красная, достаточно зелени и немножко вот такой коричневатой краски они могут быть разные то есть земляные или химические сейчас я просто показываю вот именно принцип работы как видите темпера поливинилоацетатная а когда мы ею работаем она имеет немножко такие вот свойства оставлять мазочки это не страшно, вот, и просто вы сами решаете, каким видом темперы вы будете работать. Я не прокрываю всю полностью икону темпера, я сейчас вот сначала а, делаю такие вот мелкие детали, сейчас пройдусь и что я вам советую, тоже не закрывать их глухо. А вот, например, мы делаем растяжку от брови до, до нижнего века. А на другом канале, я оставлю ссылку в описании, я вам расскажу именно... Как рисовать икону? То есть здесь мы занимаемся сейчас красочным слоем, вот, но я не акцентирую внимание на рисунке, потому что это тяжело сразу объяснять именно и те моменты, которые касаются построения лика. И та информация, которую я буду давать, ее можно использовать не только иконописом, она будет. Очень полезно художникам, которые хотят овладеть портретным искусством. Видите, я просто беру и делаю такую растяжку. И несмотря на то, что здесь я работаю без яйца, я применяю тот же способ, как если бы я работала с яичной эмульсией. Вот. Конечно, когда все просохнет, немножко все изменится. Я уже, честно говоря, очень давно. Они не писала иконы. И мне самой тоже интересно, как все получается. Вот. Просто здесь очень важно понимать строение всей головы и учитывать это, когда мы делаем вот эти все заливочки. Вот. Чтобы понимать, что происходит. И именно на втором канале я буду говорить больше о рисунке некоторые видео возможно будут повторяться особенно сейчас я не имею возможности снимать новые видео часто и поскольку у меня там второй канал также рисовальный я в чем-то может быть буду повторяться я имею в виду, что видео с этого канала какие-то будут там дублироваться Возможно, в какой-то там редакции небольшой. Но если вы потерпите это все, то я в какой-то период буду для вас снимать очень интересные видео и давать информацию, которую вы вряд ли где-то найдете именно по рисованию, по рисунку через икону. Вот. И смотрите, что происходит вот. Здесь я немножко неправильно начала. Не нужно было начинать сверху головы делать тень, потому что верх головы это у нас самое освещ... светлое место, освещенное место. Вот. Но мы здесь больше вот добавляем тона и учитываем то, что голова заворачивается. Мы вот это все сейчас вот так вот прокрываем. И... Видите, когда мы пишем яичной эмульсией, и она просыхает, у нас меньше вот этих различий, которые появляются здесь, когда краска мокрая. Вот есть такой немножко вот эффект, как в таких, ну, как бы в таком виде, как вот мы рисуем гуашью, там тоже краска во время а краска до того как она просохнет и когда она уже просохшая имеет разный оттенок тона и иногда даже цвета вот здесь то же самое происходит с пулионилоцитатной темперой И на том канале, если вы подпишетесь по моей ссылочке, то я буду показывать схему, как именно работает вот как именно работает вот эта раскладка санкири и вкраплении, например красного цвета которым мы будем который мы будем добавлять для того чтобы лик был более живой и делать румяна слизнячки на носике вот мы будем это все делать и здесь важно понимать в каких местах его нужно положить этот красный цвет чтобы Олег был более живым и этот же метод я буду показывать как его использовать для рисования портрета то есть как это можно использовать в портретной живописи вот я прокрыла волосы, бороду и затенила там где видно шею и вот у нас вот так вот все получается. Я потом сфотографирую и, и здесь на YouTube-канале, в, в разделе «Где нужно делать публикации» выложу фотографию этой иконы. И на моих, в моих группах на Фейсбуке здесь в описании также будут ссылочки. Кому интересно, подписывайтесь постепенно. Мы там, я думаю, будем интересно общаться, обсуждать какие-то темы, иконы, картины. все что связано с темперной живописью, обмениваться интересной информацией. Я думаю, что, естественно, я не могу это сделать сразу, поскольку я одна работаю. Над каналом но постепенно у нас я надеюсь все получится не только надеюсь я просто верю в это и знаю это вот и сейчас вот я кое-где у меня осталась красочкой, я а, прохожусь так по одеждам чтобы понимать как у нас будут идти там складочки и мы позже будем еще над этим работать <с> я всегда стараюсь краску максимально использовать которую развожу просто здесь вот по контуру фигура у нас всегда а, более насыщенная, но вместе с тем это должно быть в разумных пределах и мы об этом тоже будем говорить на рисовальном канале именно о том а, где тени должны быть светлее, где темнее вот и сейчас на этом вот этапе я оставляю икону на просушку. Всего хорошего. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Надеюсь, что в ближайшее время будут продолжения видео.